Зачем я это делаю? Слай, да блять ты заебал, блядь, не возьму я нахер, я не буду его вся засовывать. Здравствуйте, уважаемые! Ну что ж, самое время снова съездить в Армению. Уже два года прошло с того ролика, когда мы делали обзор на. Армянский ром, армянский виски. И теперь пора снова совершить виртуальный тур в Армению. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать, сегодня у нас армянский виски Steel Dagger. И армянский бренди, армянский бренди VS. Very special, если кто не в курсе. На втором плане обязательная программа ⁇ «Закусочка» закусочка. Обязательно под бренди очень хорошо зайдет лимон, бренди ⁇ ближайший родственник Аника ⁇ Но к этому мы вернемся чуть позже. Будем как нео пить из двух разных бокалов по очереди. Если кто не в курсе, то к виски следующим по качеству, по, по идеальности, по подходящести. По по всем этим делам это закуска мясные деликатесы у нас вот такие вот мясные деликатесы сразу соли почему вот так вот я это все дело украсил подал короче были свиные ребра с них содрал я мясо со своих ребер мясо содрать не получается и Размарин тупо для красоты для фоточки ночью поделаешь по бокам сразу намазал горчичка аджичка шу все было хорошо чабата с чесночным маслом топчик легкий быстрый простой салат из окурца помидора красного лука ну все то, -то такое это норма, норма замечательная тема теперь собственно что братюнь самое время написать сейчас в комментариях что Правильно, что ролик начинается вот с такой темпы. Колокольчик. Вступительная часть закончилась. Приступаем, собственно, к бутылочкам. Начнем, пожалуй, с виски. Виски Стилдагер слегка охладил, слегка запотело. Давай отведаем. И если кто не помнит, ролик на армянские напитки, два вида рома и один виски Old Castle и виски Steel Dagger, вот здесь и в описании, обязательно перейдите, посмотрите, там мы в три лица подробно разбираем, но ну, а пока что жахнем, вечер вторника, почему бы и нет. Действительно, почему бы и нет? Блин, наш пробка смялась что за хрень? ну чем я это делаю? Блять, Ну а теперь поподробнее самой бутылки а той информация, что она нам дает. Во-первых, если кто не в курсе, то мало где, кроме сети Магнит, я эту бутылку встречал от слова совсем. В общем. Если кто-то видел где-то еще ее, кроме как магните, то напишите где в комментариях. Виски купажированный стил Минимальный срок выдержки висковых дистиллятов три года. Дальше стандартная лопутня 5.25. Хранитель состав висковый солодовый выдержанный дистиллят. Висковый зерновой выдержанный дистиллят. Вода, исправленная пищевой краситель колер сахарный Е150А. Сплошные дистилляты висковые выдержаны. 350 рублей. Соответствует требованиям ТР-022, пищевая продукция в части маркировки, изготовитель ООО, Викалк, Республика Армения, город Ереван, Аша Куянянс, 12721, телефон, импортер, ритейл импорт, Россия, Краснодар, Солнечная. Официального сайта не указано, никакого Инстаграма, никаких других соцсетей не указано. Есть штрих-код, есть акцизка, есть полное непонимание этого всего. Давайте глоток но не должно быть все так паршиво уже с внешнего вида бутылка как у какой нибудь воденький столичные из завдепа в принципе вот из-за вот этих вот и небольших сидит в руке неплохо но в охлажденном виде скользкая если не иметь определенных навыков то для боя не зайдет но навыки у нас всегда есть ребята в целом за бутылку, наверное, 4 из 5. Вот это вот, рефленость. Это плюс. За пробку сразу минус балл. Форма, ну, такое себе. Пока отставим. А сейчас обратимся к бренди Armenian VS. Если кто не в курсе, разница между каникулом и бренди в крепости коньяк всегда сожиг. Бренди может до 72 доходить, от 40 до 72 варьироваться. Для коньяка используется всего лишь несколько видов винограда. Для изготовления бренди огромное количество, огромный ассортимент плодов фруктовых и их соков. Коньяк. Только в дубовых бочках хранится, выдерживается, выстаивается, производится. Горючий, ну ты понял, бренди не имеет каких-то обязательств по таре для производства. Любая может быть. Итак, попробуем. Здесь запаковано уже гораздо получше, но бутыленька по увесисти. Невысокая горлышко для боя. Для боя. Тоже своего рода сойдет. Как розочка. Не очень такая обрезанная розочка. Но вот утяжеленная вот эта форма норм. Здесь, черт побери, пробка. Так что за бутылку сразу пять. Совершенно другие ароматы. Уже не так ярко дает этими дистиллятами, калерами. Хрябнем. Знаешь, звучит какая хуенная идея! Ставь лайк за четырех зуббиц Посейдона. Франциска присутствует. Армянский бренди ВС. Выдержка три года. Вот что они, так можно, видно. Ординарный бренди производится по классической технологии путем купажирования коньячный дистиллятор. Выдержка не менее трех лет. бренди обладает насыщенным цветом. Это мы уже заметили. Приятным тонким ароматом, характерным цветочным ванильным тоном. Вот! Ваниль, ванильный тон присутствует. Вот что я не сразу. Год урожая 2017. Горное место происхождения. Республика Армения. Араратская долина. Итак, состав. Конечный дистиллятый возрастом не менее трех лет. Из сортов виноградарка Цельли и Кангун. Вода питьевая, подготовленная сахарно натуральный краситель. Карьер один. И все Изготовитель Шато Арно Ереван. Улица Яркачара. 2.1. Фактически адрес производства Араратский регион. Село Айнтаб. Импортер, кстати, тот же самый, что и устил Даггера. С улицы Солнечной Ретейл Импорт. Вот и такое бывает. Срок годности не ограничен. Ну что ж, армяне. Молодцы. Вы запах, вкус, аромат. Стоит такая бутылонька. Чуть меньше 500 рублей, там, 500, ну, плюс-минус а от пятихаточки, там, аромат, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, аромат ванили, легкий, легкий, ненавязчивый. Попробуем. Ну, бахнем по стаканчику. Кстати, если знаешь, кто придумал, я же дам подсказку, для кого была придумана вот эта идея, коньяк закусывать лимоном. Пиши в комментариях. Также пиши в комментариях, как отличить салатник от салатницы. Пиши, что именно у меня сейчас содержит салат. Ну а мы вернемся к нашему противному стилдагеру и попробуем все-таки как-то сформулировать по нему мнение, по крайней мере по запаху одно отторжение. Просто, блядь, сивуха нахуй, вот, блядь, ёбаный ацетон, блядь, ребят, ну не знаю что, блядь, этот, попробуем, пиздец как воняет, вот, блядь, прям ёбаным дистиллятом, жесть, И сахарным холером вот эта вот сладость, которая перебивает вот эти адовые спирты, вот эти дистилляты, выдержки, передержки, высоски, как будто, знаешь, бочку, бочку как будто вот, в которой она выдерживалась, Высасывали, то есть все нормальное, пойло разлили, разлили, расфасовали и продали, а вот все, что впиталось в бочку, они нахуй представили в этот, как ебаный стилдагер. Сейчас сохнет! Сейчас сахнет! Слабак. Сука, он не заходит. Замерзла. Бля. Да хуя. Фу блядь, его не проглотить даже. Да физически невозможно. Просто блядь не заходит нахуй. Просто блядь вообще не заходит. Пиздец какой-то, да? И не говори. Давай скалой попробуем, может сойдет, блядь. Давай скал, скалой, стелдагер. Вот бля, реально. 20 капель виски стилдаггера и пепси. Один к двум вот так вот. Э. Блин он пробивает даже вот сладость всю пепси, вот этот дистилляторный аромат вот этой петушни, бля. Бля, ну это. Непрерывные, нахуй впечатления. Вот так хоть как-то заходит, но все равно противно. Ну нахер. Короче, если коротко, короче, если коротко, то сделал Дагер, ну, как бы Кал, а чуть подробнее, еще после глоточечка бренди. Потому что бренди, сука, ароматный Потому что бренди, сука, заходит Потому что бренди В температуре чуть ниже комнатной Балдёж Ответы О, ням-ня Какие вкусности Время общего итога Возраст один и тот же Ёбаные дистилляты Ёбаные, блять, дистилляты Пробка дубовая Бутылка увесистая, округлая пилка вытянутая, пробка мнется без всяких усилий, воняет пиздец как ебаным, хух, блядь, дистиллятом, ацетонищем, ванизма, аромат ванили и всего подобного хорошего. Вот этих вкусных сортов винограда: Кангун, Рокасатели, два разных завода, два разных производителя. Одинаково не имеющих никакого нормального сайта прямого, даже англоязычного, делают абсолютно разные по качеству напитки. Да, бренди, да, виски. Пойла для сука, ебаных дегенератов. Сука, добавь к этим 300, 350 рублям 250 возьми офигенную, адекватную пусть даже по акции но все таки белую лошадь будет лучше в общем это сразу вот туда а вот это хоть и на без малого 200 рублей дороже но это имеет место быть это балдеж это балдеж за свои 500 там, с копейками рублей армяне Здесь делали, видимо, все правильно. Здесь именно вкус, именно бренди. В этой битве побеждает, естественно, бренди. Бренди это не коньяк. Бренди это аромат. Бренди это вкус. Steel Dagger, Сэлаут. Мне кажется, воденька и из из-под полы у бабаньки, Любоньки зайдет. Даже может быть и лучше. Ты хотя бы знаешь, чего ожидать, а здесь, ну как бы. Кот в мешке под армянским, но таким приколом. В каком состоянии ты? В каком состоянии? Твое тело, но здесь просто бренди топовое. Заходит прям вот прям топчик. Топчик. Что думаешь ты? Пробовал ли ты одно, второе, третье? Понравился ли ролик? Достаточно ли он информативен? Если что-то хочешь сказать или описать, делай это в комментариях. Мои соцсети указаны. Ну естественно, если хочешь поддержать канал рублем, любая копеечка, любая благодарность тебе зайдет, как кармический бумеранг, бро. Oh, вот на вот эту вот карту Сбербанка обязательно переведи, и я тебе буду очень сильно благодарен. Ты поможешь развиваться мне, моему каналу, и... Дам я тебе больше информации. Ну, это же все так и работает. Ты мне, я тебе. Мы с тобой одной крови, Маугли. Спасибо, что досмотрел до конца. Пока. Капем! Жахнем. Вечер. Вторника, почему бы и нет? <звы> Маслину мне в затылок, блядь.